Ребят, всем привет! Я снова на рыбалке. Сегодня я на рыбалку рыбалкой довольно поздно. Сейчас уже около 11 часов утра. Ну, либо дня, кому удобно. Почему так поздно именно? Потому что сегодня с утра и сейчас, на данный момент, очень сильный ветер. То есть 43 километра в час. Ветер. Я еле сюда догрёб, потому что у меня, чтобы зайти вот сюда в камыши, где я сейчас нахожусь, надо было метров 300 преодолеть открытой воды. Ветер ужасный, полно то есть я весь мокрый. плотву, потому что ну до сих пор еще в наши края почему-то она не зашла. Я понимаю, что и погода дает свое, то есть у нас то холодно, то тепло, по воде очень сильно вода упала, где-то метр воды нет, вот если по стеблям камыша, но чтобы вы понимали, вот этого не должно было быть видно вообще, то есть это все было в воде. Сейчас, соответственно, вода катастрофически упала, я приехал на место, где глубина порядка 4 метров. Надеюсь, как будет бы вот это компенсирую. Да? То есть глубина сейчас где-то метра три. И рыба, по идее, должна на глубине сейчас находиться. Потому что камыш не может зайти, потому что воды нет. И креститься. Она, не она должна дрожаться где-то здесь. И будем пробовать ловить. Я буду ловить. Сейчас покажу на что. Ловить буду на обычную баллонскую 6-метровую удочку. Вот, это китайская удочка, самая простая. У меня здесь идет пятиграммовый поплавок, вот такой, оливка. Крючок идет у меня 10 номера по международной классификации. Из наживки у меня, ну это по сути стандарт, да, это опарыш, ну то, что я ловлю. И вот последнее время мне понравилась именно клейковина, буду пробовать ее подсаживать. Из прикормки, это прикормка покупная, фирмы Фанатик, всесезонка хорошую рыбалку, несмотря на погоду, я не зря выехал. Ну так у меня получается, что у меня каждая рыбалка какой-то трэш с погодой, То Блинград с ветром, то сильный ветер, то воды нет, то, в общем, короче, пикпец. Но все равно мы не отчаиваемся, я не отчаиваюсь в данной ситуации и постараюсь все-таки снять красивые поклевки и наловить рыбу для вас. две красноперочки отсюда потянул похода конечно вносит свои коррективы как всегда ветер очень сильный я заехал в такую затоку она глухая там выхода уже нет буду пробовать здесь рыба плещется и плещется довольно таки хорошая вот под берегом он там плескалась чуть дальше плескалась за лодкой плескалась в общем, сейчас будем пробовать. Я закормился, немножко, может, ее испугал, а так достаточно активно она отзывалась на наживку. Ох, какая красивая! Какие яркие плавнички у нее! Небольшая, конечно. посимпатичнее вы согласны да. о хорошо что у лодки сошла сейчас покажу ее о, еще одна сразу ой, -ой, -ой, ой ребят вот одна вот вторая на крючке подошла рыбка даже не выключал просто сразу дуплетом на Вынимай. По такой погоде даже такая рыба это просто в кайф. Иди сюда. Ой, хорошая. Как она сопротивлялась, а? Как же она сопротивлялась? Не знаю, видно было поклевку или нет, но она двигалась ко мне. То есть поплавок был на одном уровне, красотка до ладошки но очень бойкая, классная так вот, двигался на меня поэтому может быть камера и с нагрудной, и с камерой с зумом не совсем было это видно но я это увидел в итоге рыба в садке Вот это уже очень красивая посмотрите на нее смотрите какая я думаю такая красноперочка достойна лайка но кто еще не подписан соответственно подписки Супер. это супер ребята я просто кайфую надеюсь вы тоже со мной кайфуете потому что я снимаю ролики именно для вас было время когда я сам смотрел ролики других блогеров потому что мне хотелось на рыбалку возможности не было Сейчас я делаю, соответственно, то же самое, только уже для моих подписчиков для зрителей моего канала. Так, сейчас попробуем не выключать сразу же. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, иди сюда. Это просто рыбалка из пулемета. Это просто шикарно. красиво играется все пора ух какая же красивая была только что видели какая красивая сошла но этим и хороша рыбалка, что не каждая рыба оказывается в садке. У нее появился шанс, она им воспользовалась. Это супер. Кстати, в начале ролика я показывал свою снасть, которую я планировал ловить. Это была 6-метровая удочка. В данной ситуации я на 4-метровку поменял. Почему? Потому что там, где я изначально планировал ловить, глубина до 4 метров. Соответственно, мне нужна была 6-метровая лодочка. А здесь глубина порядка полутора метров. Соответственно, я ну, не видел смысла использовать 6-метровую. Взял эту, она легче, компактнее. Тем более, до места лова у меня буквально метра три не больше. Вот. Ну, теперь я выдержал паузу. И она заглотила и заглотила очень даже хорошо а это уже именно крупная вот таких три штуки у меня сорвалось сделали работу над ошибками и пожалуйста рыба в садке еще одна Красивая такая, ох И вкусная ж, зараза С квасом или с пивом, кто как пьет Сушеная я имею ввиду Радует, что немножко ветерок все-таки попритих Он, конечно, порывами еще накатывает Но уже не так, как было 10 часов, когда я выходил на рыбалку Дело. это уже, смотрите, поймал, видите, за нижнюю губу, то есть она повела, но она не сильно заглотила. То есть, если бы я чуть-чуть раньше подсек скорее всего, что был бы сход. И ловится, чтобы вы понимали, где-то метра три от лодки, то есть недалеко. Вот. Сразу, сразу, сразу. хорошая. Я заметил, что чем ближе к лодке кидаю, тем крупнее. Сюда. Ох, какая красивая! Ну, наверное, одна из самых больших сегодня, если не самая большая. Да, прохладно, ветрено, но это того стоило. Такой кайф. Столько рыбы. Клев активный. Не надо сидеть ждать сразу. Да. Только забросил, сразу идет поклевка. Супер. Рыбалочка супер сегодня. Да, обидно, что нет тарания. Но что поделать. Надеюсь, я все-таки перед запретом успею видите опять за краешек губы, ребят, решил сделать эксперимент и не цепляла параша, поставил только клейковину. Ну и что вам сказать, работает она просто обалденно, то есть свою работу она делает. Рыба на нее клюет, клюет хорошо, сейчас буду ловить только на нее, не, без подсадки опарыша, посмотрим какая будет больше брать, крупная либо средняя, может мелкая. О, хорошенькая. Смотрите, какая мамашка. И чисто вина. Вот. Сорвалась в лодке, и это гуд. Вот. Да, немножко.. Немножко пришлось подождать. Чтобы опять клюнуло, Я немного подкормил. Еще ветер начался. Я немного изменился. Может из-за этого рыбка немного отошла от места прикормки. Но сейчас обратно вернулась. И это хорошо. и улов, и ветку, и рыбку. И опять за краешек губы. Садок постепенно наполняется рыба конечно привередливая вот сейчас я освежил парыша и сразу клюнула моментально стоял старый парыш не клевала Кто-то клюет на клейковину, кто-то берет исключительно на опарыш. Поэтому будем делать бутерброд, чтобы максимально увеличить количество поклевок. Я немного докормил и все клев пошел кликовина чем хорошо что ее очень тяжело сбить с крючка если даже она чуть-чуть надрывалась то ее заново перенаживляешь и все Посмотри, она стоит на солнышке. Только тень накрыла то место, где я ловил. Все, перестали куплевки. А на солнце кидаю. Пожалуйста. Красотка. Вот такой красной приклеет. клюет. Сейчас уже три часа дня, уже пол, пол четвертого. И только рыба начала активничать. Я думаю, с утра клюва, скорее всего, что не было. Потому что был жуткий ветер, сейчас он немножко поутих, плюс солнышко. Вот смотрите, кинула сразу, поплавок начинает играть. Насколько же это красиво. Вот так вот, да? Повел, иди сюда. Рыбалка нон-стоп. именно на солнышке кидаю в тень все рыба не берет только на солнышко сразу поклёп какая Ох, какая мамань а там видели тоже плеснулась посмотрите а какая красавица отличная Взялаш так жадно. Ну, наверное, минут 15 просидел, тишина была. Видно, что с одной стаи. Блин, что ж они так срутся, а? Я уже весь в их дерьме. Зарубался руки мыть. Но если такие будут клевать, то ладно. Потерплю. играет же играет поплавок красиво, загляденье. Ну, то, знаете, пошли такие одна в одну. Я даже камеру не выключаю. Камера ближнего вида уже подсаживается, скоро батарея полностью разрядится. Ребят, сегодня 2 апреля, уже весна по праву пришла в Украину, в частности в Запорожье. Я живу в Запорожье. Сегодня, правда, такой северный ветер сильный, как вы понимаете, поэтому я так достаточно тепло одет. Но уже находиться на водоеме просто в удовольствие, просто в кайф. Плюс, когда еще клюет такая рыба и клюет так активно, да, вообще супер просто. Я понимаю, что многие мои зрители находятся в северных странах, таких там Россия, Беларусь, Литва, Латвия, может быть, Эстония. И, соответственно, там у вас еще холодно. Ну, может быть, от просмотра моего видео вам станет немножко лучше, немножко теплее. Скоро все равно и у вас весна будет. И вы отправитесь обязательно на открытую воду на рыбалку, на поплавочную с лодки. Ребята, сегодня все, я уже свернулся, я уже даже плотру место, где я рыбачил, он на биржок немножко, чтобы лодку подкачать, потому что поспустила конечно, за время, сколько на воде, Фух, немножко подмерз, руки реально подмерзли. Рыбалкой я остался доволен. Конечно, сложно было погоды. Ветер очень мешал. Соответственно, я просто все отобрался. Промок, замерз. Нашел. Но я ее нашел. Сейчас я вам покажу свою лову. А лов сегодня просто. Я не знаю, наверное, шум ветра, конечно, будет мешать. Это у меня 5-литровое ведро. И она у меня почти под завязку. Забита вот таким краснопером. Хорошим краснопером. Клевал, как из пулемета. вот Серьезно, нашел я эту стаю. Нашел, где она стоит. В общем, обалдеть. И ловил я в очень густом коряжнике. Вот если вам видно будет. Вон. Вот туда. Еще, наверное, метров 150 я вглубь углубился. В общем, рыбы много. Есть и крупная, есть, конечно, и мелкая. Но я остался доволен. Сегодня ни одного карася. Я его и не хотел. Мне надо было сегодня в основном плотва. Плотву, к сожалению, не нашел, потому что Платву, к сожалению, не нашел, потому что почему-то она до сих пор не зашла. Но зато купался очень классный, жирный краснопер, который ничуть не хуже в соленом виде, чем та же платва видео, ставим лайк, подписываемся на канал, ставим колокольчик, вот, чтобы не пропускать.